Существуют три варианта размещения свободных денежных средств. Первый вариант – это срочные депозиты. Так, при размещении денег на срочные вклады вы получите максимальную доходность, при этом ваши денежные средства будут полностью заморожены на данном счету. Доходность по данным счетам составляет в гривне около 16% в среднем, в валюте эта ставка составляет 6% в долларах США. Также необходимо отметить, что максимальные ставки на рынке составляют примерно 23% в гривне и 11% в долларе США. Но необходимо заметить, что при досрочном расторжении ставка будет гораздо ниже. Так в гривне она составит в районе 1%, в валюте 1,1%. Следующий вариант ⁇ это депозиты до востребования. Поскольку предприниматель не всегда удачно удается распределить денежные потоки, Достаточно актуальным продуктом является депозит с возможностью пополнения и снятия в любой момент. Ставка по данным продуктам гораздо ниже, чем по срочным депозитам, и находится в районе 11% в гривне и около 2-2,5% в валюте. Таким образом, мобильность данных средств является куда более высокой, чем у срочных депозитов. Последним рассмотренным продуктом является начисление процентов на остаток по текущим счетам. Данный продукт обычно входит в расчетно-кассовое обслуживание, которое предлагают банки. Доходность по данному счету составляет 1-2%, но в некоторых случаях может достигать и уровня средней процентной ставки под депозитам до востребования. Размещение денег на таких счетах даст вам возможность не только защитить собственные средства от инфляции, но также и иметь к ним свободный доступ в любое время.